Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радаст, и тема сегодняшнего выпуска — вводный модуль, иногда также называемый вступительный. Это такой модуль, который делается специально для того, чтобы познакомить игроков с какой-то игрой, довольно часто с какой-то сравнительно новой системой, иногда с незнакомым сеттингом, а порой даже с чуждым стилем просто игры. В этом явлении как таковом нет ничего такого уж экзотического. Производители многих товаров делают пробники, раздают демо-версии, позволяют тест-драйвы. Так что же вот особенного именно в ролевых играх и чему нужно нам научиться и можно научиться у продавцов там, автомобилей, напитков и косметики? Во-первых, вводный модуль должно быть можно открыть, прочитать и играть. Он может быть или дополнением, включенным в основную книгу правил, так делали вот с легкой руки Холмса, в общем-то, авторы очень многих версий по и Драконов, и не только их. А может он являться отдельной книгой, в которую правила включены в сокращенном виде. Вводный модуль не может начинаться словами: вот возьмите то-то, возьмите это, прочтите еще там чего-то, сходите в Википедию, закончите школу с медалью. Нет, если вы дошли до того, чтобы взять в руки вводный модуль, мы либо только что правила все нужные прочли и хотим закрепить материал, это такой своего рода домашнее задание, либо мы хотим узнать, что там за штуки такие для нас вообще заготовлены, и тогда все эти штуки уже должны быть там. Так, скажем, делают вот э, те, кто выпускает новую версию правил Особенно большие системы с большими владельцами так делают. Они же просто знают, что маркетинг и рекламу нужно растягивать на как можно дольшее время и показывать товар кусочками. Вот, скажем, пятая редакция по «Подземелье и драконов», вторая версия «Пути искателей» и многие другие делали именно так. Возможно, также следует сделать и мне, и вместо, или вместе с набором для плейтеста циклопов и цитаделей, дать вводный обучающий модуль, на котором это дело можно э, испробовать. Во-вторых, порог вхождения для такого вводного модуля должен быть минимальным, вообще вот таким низким, какой только мы можем себе позволить. Если другие модули, особенно ветвистые, особенно компании там всякие, они могут сдаваться книжками в твердой обложке на 500 страниц, и пока, пока пару сотен из них не прочтешь, начинать вводить их невозможно. То здесь нужно крайне щадяще относиться к читателю. Авторы длинных и запутанных текстов обычно упирают на то, что так и только так они могут показать настоящий класс и сделать сюжет глубоким, а драму слезоточивой. Но на самом деле этим часто злоупотребляют. Скажем, вот многие игры начинаются объяснением жаргона если просто там начать, скажем, что вот, э, вот это вот такой вот двадцатигранный дайс, и мы его будем называть кубиком, но, хотя это не кубик, а экосайдер, но мы будем писать кубик. И еще у нас есть расы, но это тоже не в обиду неграм, это мы про эльфов. То может получиться нормально, и люди даже не заметят ваше броню о том, что среди эльфов и негров нет. Их ведь действительно нет, если глубоко не копать. Но если вы начинаете с двух страниц каких-то там безумных сокращений, то... Чу, что это за шорох? О, это ваши потенциальные игроки закрывают вашу книжку, ставят обратно на полку и идут дальше соблюдать от вас социальную дистанцию. То же самое и даже в большей степени относится, кстати, к летописи. Но ну, знаете, такие там, в 1508 году, до того, как колдун Зенопус свалился с печки и проклял огненных богов, на трон взошел печенек Бильбо. Опять а лет спустя его сменил его племянник половец Фродо. А в 1502 году, до того, как колдун Зенопус свалился с печки и проклял ее огненных богов, был большой неурожай морквы, жорделы и тютины. Тут просто срабатывает очень грустный синдром незавершенного действия. Дело в том, что такие летописи обязательно надо делать. Это одна из разновидностей промежуточных дизайн-документов. Вполне рутинная. И когда и она не только в ролевых играх есть, то есть, когда снимают там всякие «Звездные пути», «Доктор кто и так далее, то там есть отдельно, специально нанятые для этого люди, которые по этим летописям следят, чтобы в новом эпизоде не сказали ничего, что противоречило бы старому. Но публиковать такие документы не нужно. Они читаются где-то вот по интересу, где-то на уровне телефонного справочника. Если вы еще помните, что такое телефонный справочник. Я вот уже практически забыл, если честно. Что же нужно для простого вхождения почти всегда, так это заранее созданные персонажи. Здесь еще одно отступление. Вот когда заранее созданные персонажи активно стали использоваться для модулей, в основном вводных, но не только, там вообще много модулей было вот для этой, например, э, системы было много модулей, играющих как бы не в первый раз, но еще и не совсем Аксакал. Так вот, тогда изначально они использовались только как упрощение. Типа, вот у нас как бы во второй главе все написано, как создавать персонажи, но вы вторую главу не читайте, а вот возьмите себе там карточку. И либо это Дварф Хагрим Каменнорукий, или Жрец Брин Набожный, или Ворхи Хикару Лавкач, или Мак Ариэль Ткачиха Снов, или Поло, э, Половинчик Хьюго Бренди Вайн, либо э, Воин Карина Врата врано Вранощитоносица Сейчас же, десятки лет спустя, мы знаем гораздо больше Согласно научному подходу то есть тому, что сейчас пишут там в новых книгах и статьях по геймдизайну есть вообще целый спектр персонажей Аватар И огромное количество игр, как экспериментальных специально сделанных для того, чтобы увидеть, как геймдизайн влияет на геймплей, так и коммерчески успешных. И много этих игр, и каждую из них как-то можно по этой шкале проклассифицировать и проследить, соответственно, как это влияет. И если персонажи полностью фиксированы, именно таких, вот в видеогейм-дизайне именно таких именно называют персонажи то можно очень хорошо проработать их способности, их мотивацию, их квенту. Скажем, вот если помните Mortal Kombat, да, вот там есть Сабзиру, вот есть, вот есть Гору, есть Китана, ну и там куча еще всего есть. И каждый из них с очень хорошими, хорошо проработанными способностями, с мотивацией, с, со всем чем угодно, внешностью, опять таки И... Ты выбираешь их, но совмещать нельзя, даже если очень хочется такую китану с лишней парой рук и с капюшоном э, стиль, но нельзя. С другой стороны, если давать так называемых аватар, то есть героев, создаваемых игроком без подсказок, ну или с небольшими подсказками, но по желанию игрока, то тогда лучше всего получается специализация, ну это как бы и так было понятно, развитие и отыгрыш. И из этого автоматически следует, что если давать полностью фиксированных стартовых персонажей, это плохо влияет на как минимум две важных составляющих настольных ролевых книг. на развитие персонажа и на отдых. Я прочитав такое когда-то, начал даже в фестивальных односессионниках давать куда больший выбор, стал использовать просто уловки в виде выбора имени, которое как бы оно ни на что не влияет вообще игромеханически, да и так ни на что не влияет. Но если ты сам назвал своего дварфа там бернулиусом скажем, то как-то автоматически ты теплее к нему относишься. И профессиональные игроделы, которые читают, в общем-то, те же книжки, что и я, они начали вставлять в игры вещи вроде набора квент бэкграундов, да, как части процесса создания персонажа. То есть, выбрав просто расу, класс и квенту, мы эти блоки сразу соединяем, и можно быстро и легко собрать, что вам нужно, не скатываясь к э, предену. Далее. Кроме э, входного порога, без жаргона, без лекций, без скучностей, сразу к сути, водный модуль может и должен и дальше держать градус комфорта на хорошем уровне и не грузить игроков чем э, не следует. Из-за этого совсем уж глубоко драматичного, уникального сюжета, а вводных модулей, в водных модулях, в общем-то, ожидать не следует. Они не для того делаются. Новые проблемы и элементы надо вводить медленно и постепенно, но не останавливаться. Раз уж это обучающий модуль, он должен учить чему-то, помимо просто того, как клево в настольной ролевке играться. Это тоже как бы всегда цель. Опять-таки, обращаясь к научному обоснованию вещей. Вот есть такой психолог Михай Чиксен Михаи, фамилию которого никто запомнить не может, а вот одну из его моделей знает практически каждый. Это такой квадрат, в котором по одной оси проблемы, по другой способности. И по центру там идет такая полоска потока. И если мы в нее попадаем, то все хорошо и замечательно. Если мы складываемся туда, где проблем слишком мало, мы начинаем скучать. А если мы взлетаем туда, где их слишком много и способностей для их разрешения не хватает, то мы злимся и печалимся, что тоже, в общем-то, плохо. То есть, как бы, надо, надо продолжать подталкивать и подкидывать какие-то новые детали и какие-то развлекающие вещи для того, чтобы игроки оставались вот в этом вот потоке. Ну и в-четвертых, вводный модуль не должен ставить совсем уж жирную точку в конце. Вы же не хотите, чтобы люди там поиграли в то, что им дала вводная сессия и сказали, фух, ну все, слава богу, дошли до конца, все, больше никогда, никогда, ни за что. Не. Вы хотите, чтобы все, что они здесь заполучили, увидели, выучили, и зацепило, и поволокло за собой в глубины ролевой пучи. Не, ну, правда, вот этим вот страдают, скажем, водные модули черного ока. Они очень неплохие, они маленькие, но сюжетненькие, почти в каждом есть небольшая вот подводка, потом одна небольшая, но запутанная ситуация с открытым выходом из нее. Как хочешь, так и распутай. Идеально на одну сессию. Я их неоднократно брал для ввода людей в ролевые игры, даже по другим системам. Что в общем-то хорошо не характеризует эти именно. Модули, потому что они должны они предназначались для того, чтобы научить людей черному оку. А получается, что они показывают как бы, любую систему. Но неважно. Но как бы вот, вот ты ведешь этот модуль, но дальше так или иначе, или игроки этот узел распутывают, или он сам по таймеру распадается. И все. Все до одного хвосты аккуратно так по-немецки подбираются, модуль завершается полным разрешением всех конфликтов. Ни тебе завязок, ни тебе тайн, ни тебе обещаний, ни тебе клиффхенгер. Чего спрашивается вообще заворачиваться? Гораздо лучше, если модуль оставит после себя след на персонажах. Вы нашли не просто там 576 золотых монет, а вы нашли сундук со всякой всячиной, и в попытке его продать вы находите там явно богатое золотое кольцо, которое местный скупщик отказывается брать даже за доплату. Но магией от него не пахнет. Что по такое? Почему? Или там проклятие на одном из персонажей от укусов флумфа, начинает терзать его по ночам или снятую со стены в кабинете главгада картину идентифицируют как карту, на которой жирным крестом с обратной стороны отмечено место. И сам, или сам главгад сознается, что это не он сам все затеял, а его заставил злобный алхимик Шошурак. И так далее. Огромное количество возможностей. Хвосты такие обязательно должны оставаться у любого модуля. Именно поэтому он модуль. Вы его вставляете в свою игру на несколько сессий, вплетая в собственный метасюжет. И он должен давать какие-то толчки для дальнейшего его развития. Но вводный модуль тоже, безусловно, должен давать такие зацепки на будущее. Если даже ваши игроки ими не воспользуются, они поймут или выучат, что хорошо, потому что это был обучающий модуль. Что вообще за зацепки для приключений могут быть, и ради чего надо весь этот цирк продолжать? Я неоднократно, как уже сказал, вводил модули вот вводные по э, темному оку, и ни разу в конце у меня люди не, сп не спросили, ну а как продолжение? Всегда это было, что ну вот хорошо, мы поиграли, а вот... Э Давайте еще как-нибудь что-нибудь такое вот замутим. Все понятно им, что эти персонажи, они уже больше никогда не будут использоваться. Э, эти события, они ни на что уже не повлияли, даже если мы заполучили какие-то сокровища. И все, как бы это уже одна книжка, она уже завершена, и мы можем взять какую-то другую. Вот. На этом, в общем-то, все. Ну, как бы можно, можно еще в пятых, просто для того, чтобы было, напомнить, что модуль, даже водный, он все равно должен быть хорошим модуль. Если вы делаете водное подземелье, там не должно быть пролысин, не должно быть засилия одного типа монстра или даже одного типа комнат, не должно быть огромного разнообразия и смешения диком. Если это жанровый модуль, то это должен быть хороший играбельный сюжет этого жанра. Типичный, но хороший, а не просто абэкакой. Если здесь показывается сеттинг, то пусть показывают его как следует. С намеками на глубокую проработку, историю, легенды, экономику, разнообразие, антураж. Все это. Хоть немножко, но все. Врать тоже как бы не надо. Если это вводный модуль по системе типа Путиискателя, которого, как написал кто-то недавно в интернетах, делали программисты для программистов, то делать его... Вот этот вводный модуль на основе конфликтной ситуации, там с многочисленными выходами на двух с половиной бросках одного и того же навыка было бы ну просто нечестно. В заключение. На какие модули можно глянуть как на вводные? Ну, во-первых, это, конечно же, в поисках неведомого. Модуль был написан еще в 78 году. Сюжет там крутится вокруг исследования заброшенной базы погибшей партии героев, по которой уже там бегают горки и трагмагиты, но сокровищ там полным-полным. Он давал очень неплохой урок не только игрокам про то, как надо подземелье зачищать, это он безусловно делал, но и мастерам, которые должны были научиться самим заполнять комнаты подземелья монстрами и сокровищами. Этот модуль был стандартным для входа в ролевое хобби вот с 78-го до там, 81 82 -го, э, годов. Сменил его на этом месте модуль «Пограничная цитадель», который был одним из самых лучших подземелей Гарри Гайкса, автора «Подземелий дракона». И вообще, по мнению многих маститых экспертов, может легко считаться одним из самых лучших модулей за всю историю хобби. Он был также самым продаваемым, было издано больше полутора миллионов копий только самого модуля, а ведь была еще куча всяких там фанатских конверсий. Там описывается сама цитадель, такой бастион спокойствия и мира, вокруг нее огромное количество всяких разных племен, монстров, персонажей, группировок, пещеры, хаоса, огромное подземелье и так далее. Те, кому модуль не нравится, они ругают его за то, что там нет четкого начала и конца. Что вот вы сидите в таверне, вам сказали вот это, вы идете вот туда, сначала происходит вот это, потом это, это, это. И вообще они ругают его за то, что он не готов. Скажем, у персонажа в самом начале, ну, в самом описании, в самом описании модуля там нет имен. Их надо добавлять самому до или на сессии. И, и это сделано специально. Вы можете добавлять... Имена, которые вам нравятся, имена, которые подходят в, в ваш сеттинг, для, в культуру, которую вы хотели бы показать в вашем сеттинге. Это просто один из таких стыковочных элементов этого модуля, для того, чтобы его стыковать с тем, что у вас было до того. Но просто этот вводный модуль вообще учил другому стилю игры в котором достаточно было вот расставить стороны конфликта по карте, сделать так, чтобы конфликт был достаточно глубоким, и дальше кидать кубики, и наблюдать, что происходит. И это, пожалуй, единственный известный мне вводный модуль, который позволяет повторные прохождения теми же игроками. Просто потому, что кубики могут второй раз лечь абсолютно иначе, и партия просто столкнется на том же месте, но с другими персонажами, и будет дружить не с теми, и не против Тех же. И таким образом как-то весь сюжет повернет э, совершенно иначе. Потому что сюжет, его в модуле нет. Он появляется у вас за столом, когда вы садитесь с данными конкретными людьми проходить именно этот модуль. И еще один модуль, достойный вашего внимания, куда менее известен и был написан много-много-много лет спустя. Это «Гробница Змийных Королей». Он был спроектирован в 2017 году, доступен бесплатно как на английском, так и на э, русском языках, с вполне терпимым переводом. Хотя, я бы честно скажу, название бы немножко иначе написал, и э, иллюстрации сменил бы на э, чуть менее шизофреническое. Э, чем черт не шутит, может, как бы так и сделаю еще, благо лицензия вполне свободно это позволяет. Так вот. Модуль этот содержит, ну, какое-то там подземелье, не суть важно сейчас, но по описанию, по самому тексту модуля разбросаны в явном виде те установки, те уроки, которые должны игроки извлекать из его прохождения. Скажем, у самого входа, там вот, ну, вход в подземелье, и проход такой, и комната налево, комната направо. Партия идет в одну, попадает там в ловушку, находит сокровище, затем идет в другую, а там такая же ловушка и такое же сокровище. И вывод, который они должны сделать, что подземелье, оно не просто так э, выкопано, оно строится по какому-то шаблону. Похожие вещи работают похожим образом. И если быть осторожным, можно избежать опасности. А если внимательным, то найти богатство. Ну и так далее. Спойлеров я много кидать не буду, но там довольно много таких уроков, вплоть до деталей о том, что э, пусть мол, учат с молодых ногтей, что э, скелеты устойчивы к колющему урону, а слизь к дробящему. Если честно, то лично я не со всеми из этих уроков согласен, но это уже мои проблемы. А вообще идея четко озвучивать дизайнерскую цель того или иного элемента ⁇ это очень хорошая затея. В будущем, учитывая активно ведущиеся исследования на тему процедурного порождения, вполне возможно, что мы увидим еще не просто водные модули, а водные генераторы модулей, в которых можно будет выбирать самому, какие уроки мы бы хотели дать игрокам, и дальше из этого будет накидываться само подземелье и сам сюжет. Техническая база для этого уже... Почти имеется, хоть и на, не настолько она дружелюбна еще к конечному пользователю, как могла бы быть. И, в общем-то, не совсем настроена на э, настольные ролевые игры. Но это вопрос э, просто исследований и э, продолжения кампании в тусту. На этой позитивной ноте я и откланяюсь. С вами был Радагаст, если понравилось, увидимся еще.